Вот все, теперь все в порядке. Итак, еще раз здравствуйте. Я надеюсь, что теперь все в порядке и мы начинаем наш прямой эфир, который уже чуть-чуть начался пока, <смех> настраивалась я здесь. И я повторюсь, мы сейчас начнем говорить немножко про новолуние, которое у нас сегодня состоялось в знаке весов. Вот она, она точка новолуния, соединение двух а, светил Солнца и Луны а, и, соответственно, Управительница Венера, которая у нас в достаточно слабом положении, в знаке весов. И несмотря ни на что, мы знаем, что Венера – это планета, ну, которая не любит. Проблемы как таковое предпочитают уходить при первых же признаках конфликта от конфликта, и мы, в общем-то, вправе были бы ожидать, что в предстоящий месяц эм, будет достаточно тихо и спокойно, и будет умиротворение и успех в дипломатии, который, собственно, относится к управлению весов и сигнификации Венеры как таковой, и как бы надежда на такое благорастворение в воздухе, но, тем не менее, данная новолуния заложила цикл со событий долгосрочного порядка на целый лунный месяц. А это значит, до самих затмений, которые у нас ровно через месяц начинаются, 25 октября, мы зайдем в коридор затмений. Ровно через месяц это фатальное время запустят еще один цикл в судьбе человечества и планеты. Санитарно. Это будет непростой период, но мы о нем будем говорить, естественно, еще много впереди. И хотелось бы, конечно, как всегда, надеяться, что что-то будет прекрасное и хорошее. И очень всегда стараюсь найти что-то позитивное, но, к сожалению, небо сейчас решило по-другому весы и сама планета Венера как таковая, оказывается в самой-самой гуще событий, в самой гуще борьбы, схватки за будущее мира. Мы знаем все уже, да, из прошлого эфира, что сейчас у нас огромное количество ретроградных планет, вы можете увидеть, у каждой вот планетки, буковка R рядом подставлена, да, написано, что это такое, и астрологи понимают, что у нас целых семь планет ретроградных, и это очень-очень важный показатель, и хотелось бы, наверное, сразу затронуть: что наступающий период это будет месяц, не просто обоюдо-остром, а я бы даже сказала, что всеобъемлющий, всесторонне острым противостояние коснется абсолютно всех отношений, всех типов, всех видов отношений, отношений межчеловеческого характера, поскольку Венера в очень слабом положении, мы уже проговорили, что она находится в знаке Дева, это место ее падения, и, соответственно, управитель э, текущего новолуния закладывает определенный тренд, да, и мы, соответственно, понимаем, что много хорошего, чего мы могли бы взять из этого периода, к сожалению, небо нам не подготовило, и наоборот, я бы даже сказала, что небо уготовило нам совсем по-другому процессы, которые мы будем прожи проживать. Ну и, наверное, самая такая ключевая вещь – противостояние как таковое, потому что это будет говорить об этом на весь текущий период, противостояние всех типов отношений, как как я уже сказала, в первую очередь, между востоком, символическим, символически управляемым знаком Овна, да, и Западом как раз-таки символически управляемым знаком весы. И у нас в этот период будет несколько очень ярких точек, которые, ну, можно сказать, как некий эпицентр вулкана будут э, в, в, в, включаться да, в нашу жизнь и наши события. Естественно, когда мы смотрим на гороскопы стран да, и новолуние, которая синхронизируется, мы сейчас как раз-таки и посмотрим, как это отражается непосредственно на стране и в данном случае. Я беру графскоп России, и мы можем четко увидеть, что точка новолуния, запустившаяся в этом месяце, в этом цикле, попадает нам в первый дом. Первый дом – это всегда говорит о том, что будут привлекаться очень важные силы, знания, влияния и сила как таковая будет очень, очень высокой, очень мощной, очень непоколебимой. Мы, ну, наверное, здесь не хочется, как бы, говорить о каких-то громких вещах, да, но когда ты видишь э, новолуние в угловых домах карты э, того или иного государства, да, или страны, ты, как бы, отдаешь уже отчет о том, что... Uh, что как бы сила <coughs> запускаемых процессов будет достаточно большой, сильной и мощной, больше положительных гармоничных аспектов и uh, это ну, как бы, uh, одна сторона медали, но с другой стороны uh, хочется как бы сразу отметить, что здесь явно прослеживается, что сразу после новолуния пойдет uh, так называемое присоединение земель старых, новых каковых да как бы то ни было к России во время присоединения Крыма, да, 8-летнего назад. Все было быстро, очень быстро. И сейчас тоже будет проходить быстро, потому что знак быстрый. Также от референдума до принятия в состав Российской Федерации по Крыму, прекрасно помню, прошло всего три дня. Ну и, соответственно, мы можем ожидать, что в таком же темпе будет присоединение и в данный период, и это будет примерно в районе конца этого месяца, 29-30 сентября. Что будет дальше, мы сейчас обсуждать не будем, потому что, не знаю, даже самое лучшие военные политики, да и аналитики, а, потому что все, все, что может происходить, сейчас меняется с какой-то очень стремительной скоростью и а, в любом случае это очень, очень а, быстрые развитие ситуации, очень быстрая карта и показывает нам это а, достаточно ярко. Дальше, проанализировав данные Новония, я дополнительно хочу сказать, что в районе 19 октября у у нас будет еще одна очень важная точка, когда Марс, мы про него уже немножко говорили на прошлом эфире, он соединится, ну, будет уже очень близко э, к определенной аспектации и затрагивать это уже, соответственно, в следующем да, как бы периоде, в следующем месяце. Ну, то есть как бы не в сентябре, а в вот октябре, мы говорим, в районе 19 октября он будет затрагивать зенит карты, то есть это самая высокая точка гороскопа всегда и эта карта, как бы я уже вам сказала и напомню, карта Российской Федерации. И здесь Марс еще больше начнет ускорять события, и они могут начаться даже еще чуть раньше, на пару дней примерно, но Марс очень такой специфичный у нас в этом э, э, периоде жизни, и он в знаке близнецов, он дает очень много разных, как бы сейчас, таких серьезных перетрубаций. И мы говорили на прошлом эфире, что он затрагивает очень важные гороскопы стран, планет. И сейчас, как бы, мы знаем, что он готовится перед тем, как развернуться в свое ретроградное движение. Он находится в так называемой петле. И, может быть, я чуть отдельно сделаю эфир следующий для вас, как бы, про Марс, да? именно непосредственно про Марс, как он влияет на наши судьбы индивидуально на каждого из нас, потому что это очень важно понимать, и он выделяет определенные э, позиции в определенных судьбах, да, и он будет, конечно же, влиять на некоторых людей сильно больше, сильно болезненнее, да, сильно, может быть, активнее. Я сейчас не буду на это делать остановку, потому что нам важно понимать глобальные циклы, и поскольку Марс, заходя в ретроградную свое движение, будет продвигаться, как будет двигаться в направление достаточно долго и примерно до оборота вокруг вот той самой точки гороскопа, да, вот самый верхний, вот это МЦ по астрологическому языку выражаясь, она будет там задеваться, и это продлится до почти конца марта 23 года. Сейчас не буду тоже акцентировать политические аспекты, просто хочу вас как бы немножечко сориентировать, да, и несмотря на то, что предстоит у нас как бы период весов, под энергией весов, и теперь понимаете, что эта энергия, она очень э, специфичная, да не такая миролюбивая и гармоничная, как мы привыкли к этому знаку. И сейчас это как бы будет давать ну, определенную, наверное, предпосылку отдельным знаком. Да? Я сейчас их просто проговорю, потому что Новолуния всегда запускает цикл ну, точно на месяц, да? и определенные тенденции будут прослеживаться, потому что от этого ну, мало удается спрятаться. По крайней мере, если вы уже будете понимать, что ваш знак прозвучал, и какая-то информация для вас как бы не, не пустые слова, то вы уже будете понимать, что надо не просто сидеть бояться, надо понимать, что как бы, ваша жизнь ä, призывает вас к тому, что осторожность и лишняя внимательность к своей жизни, она будет совершенно ä, не бесполезной. Итак, Самое главное, да, ну, как бы основное, что мы, да, должны понимать, что это э, диктует свои, как бы, дополнительные задачи, это гибкость, безусловно, да, марсианская энергия, она мощная и жестокая, и э, если мы, как бы, не будем соблюдать эту гибкость в своей жизни, то жестокости нам, как таковой, да, ну, марсианской, добавится в события, да, поэтому наша задача – это быть миролюбивыми все-таки по знаку весов, как нам все-таки закладывает вибрация наступившего месяца и при этом готовность к компромиссам как таковым, потому что жесткость, которая будет воспламеняться в этом периоде, будет очень ну, такая ощутимая ощутимая для всех и для каждого. Мне очень не хотелось бы, чтобы каждый из вас как-то ощутил это в своей судьбе, особенно те знаки, которые я сейчас назову. И так особенно осторожными я рекомендую быть людям кардинальных знаков. Это те, кто не очень понимает астрологию, конечно, я сейчас обозначу, о ком я говорю. Это у нас весы, козероги, овны и раки. Пожалуйста, услышьте еще раз, кого я сейчас перечислила. Это знаки весы, козероги, овны и раки. Потому что конкретно вас сейчас судьба будет очень, ну, заметна или ощутима, или как-то больше, чем остальных, испытывать на прочность. Да? Это надо понимать и не бояться этого, я еще раз подчеркну, а просто знать, что время пришло для ваших каких-то задач. Кроме перечисленных знаков, у нас еще выделяются два дополнительных знака, которых я тоже хотела бы выделить. Это знак Тельца и знак Водолея. Вот вам, Тельцы и Водолеи, я рекомендую отдельно, ну, наверное, умерить свой пыл свой напор, потому что эти знаки, они очень активно участвуют в этом а, новолуние и у тельцов непосредственно проходит уран по их знаку уже достаточно долгое время и включает определенные аспекты и судьбоносные какие-то трансформации. Ну, а про водолеев мы уже много-много говорили, да, у нас водолеи, это, соответственно, планета Сатурн, которая сейчас там а, главенствует и дает определенные зачистки, да, определенные а, ситуации, пересмотр жизни, да, и как угодно это назовите, но Сатурн никогда не проходит незамеченным. Поэтому, я отдельно вас сегодня еще раз подчеркиваю, подчеркиваю не знаю, обращаю ваше внимание, потому что а, даже мелочи могут вызывать какое-то противостояние внутри вас и вообще в, в каких-то малейших таких вот ситуациях, где будет взорваться какая-то вот, ну, внутренняя агония, да, я очень вас прошу как бы быть осторожными, это самое главное, и помнить о гибкости, да, с которой я, собственно, начинала, потому что венерианская энергия, она сейчас нам всем необходима, просто необходима. Это, это то самое состояние баланса, то самое чувство равновесия весовское, которое нас ждет планета и данный конкретный период жизни от всех всех нас без исключения, но тех, кого я назвала, к вам особый как бы прицел из космоса. Надеюсь, что вы понимаете, что наступающее время не самое лучшее для каких-то начинаний, и уже мы как бы закрываем очень многие важные проекты в своей жизни, ну, глобальные, да, то есть как бы не начинаем ничего, и уже, естественно, ретроградный Меркурий, о котором я сегодня говорила, он у нас все еще ретроградный, и здесь мы говорим сейчас уже на другую тему, я переключаюсь с новолуния на саму тему ретрограда. Почему это важно, да? Я с 19 года говорила, что... Меркурий, идя по диску в Солнце в 2019 году, задавал весь вот этот вот тяжеленный тренд, с которым мы постепенно-постепенно начали соединяться, и определенные градусы, которые отсчитывались, они, собственно, все резонируют как часы. И вот сейчас, немножко отступая да, от темы ретроградности, я просто хочу сказать, что Меркурий играет очень важную роль сейчас для человечества, и не в том обывательском, бульварном смысле, про который все привыкли слышать, это ретроградный Меркурий, надо бояться поломок техники, там прочих каких-то недоговоренностей, сюда. это все естественные процессы, он тормозит наше мышление, но как бы не в том ключе, что э, на него впихнуть вину, да, и сказать, а, это ретроградный Меркурий, все дураки. Нет, здесь наоборот, он приходит для того, чтобы мы разобрались с какими-то своими недоделками, с какими-то своими недоделанными задачами. И... Э, Прежде чем я про него начну говорить, я уже как-то начала, да, он играет очень важную роль, и эта роль, она очень любопытная, да, он прям, ну, всегда, всегда появляется где-то и почему-то. Я сегодня буквально обнаружила э, на проект под названием «Меркурий». Э, если кому интересно, задайте в поисковике э, в Европе, кто под этим проектом у нас э, организован э, и что, собственно, значит, да, как бы вся эта эпопея. Там, там много что про него пишут и я думаю что это будет многим любопытно я просто с позиции звезд наблюдаю за какими-то вещами но еще с такой тоже земной позиции почему-то удивительное название присвоено совершенно не, не символической организации которая в свое время в общем-то управляла всеми вопросами связанными с известный всем проблемой 2020 и 2021 года. Я не буду сейчас говорить громко, <смех>, но я думаю, что вы догадались, о чем я говорю. Это просто погуглить, да, посмотреть. А мы возвращаемся к нашему Меркурию, который у нас идет ретроградный, будет в этом движении еще до 2 октября. И после 2 октября он заканчивает свою эту неприятную дорогу, <смех> потому что действительно многие его испытывают, ощущают потом после эфира. Напишите мне, пожалуйста, под видео, как как у вас проигрывается это все, и насколько вы почувствовали или по-прежнему все еще с, находитесь в тисках этого а, проказника и озорника? Потому что он делает свое дело, он знает, что надо немножечко пошалить, и он всегда. Это делает очень искусно. Но на самом деле это период, когда мы входим в период ретрограда, безусловно, для того, чтобы пересмотреть свои какие-то ну, планы, да, какие-то проекты, какие-то долгосрочные дела, не упустили ли мы чего-то важного, да мы в это время обязательно должны пересматривать свою жизнь, пересматривать свой график, чтобы не чувствовать себя как лимон выжатыми, да, не выгорать свою жизнь. И это очень хорошая идея, если вы реально расставите приоритеты в своей жизни и поставите как бы на чашу весов то, что для вас важно и то, что для вас, ну, как бы сильно выжимательно, да. Здесь, я думаю, никому не надо объяснять, как это делается, да, и если как будто есть какие какие-то вопросы, которые заставляли вас до сих пор там, обо всем думать и ничего не делать, то время прекрасное. Да? Как раз-таки возвращаться к этому ко всему и самое-самое оно. Если что-то, как говорится, сильно напрягает, и вы понимаете, что не справляетесь, душите глубже, потому что Меркурий, он про наше дыхание в том числе, да, и если мы э, дышим плохо, то мы начинаем задыхаться и спешим, спешим непонятно куда, а вот спешка – это самое плохое, что в это время мы можем делать. И это в ретроградном Меркурии будет не самое правильное. Спешки никогда не приводит ни к чему хорошему, да, и если вас как-то в это время гнетут, а я понимаю, что очень многих гнетут плохие мысли, это, как говорится, человек начинает ссориться сам с собой, потому что Марс у нас, вы помните, да, он у нас в близнецах, вместе достоинства Меркурия, да, и вот будучи в знаке близнецов, он как бы заставляет, да, человека, ну, по-своему ругаться самим с собой, да, то есть как бы заставляя его вот на себя вот усугублять какие-то моменты и ужасаться, и ужасаться, и придумывать всего бы то ни было. Самое простое, что мы можем сделать, да, опять же, это вот хорошо, что в ретро все попало, запишите любые свои негативные мысли, какие-то переживания, какие-то страхи, все, что вам мешает, да, просто это нужно взять, записать и отдать огню, сожгите, сожгите и выбросьте, да, это очень и очень неплохая практика, я бы даже сказала, очень и очень нужная практика, особенно сейчас, потому что люди это все оставляют внутри самих себя и ходят и носят это с собой, как тяжелое отравляющий багаж, постоянно к этому как к некому реверсу обращаются и возвращаются. Вот банально большинство наших переживаний, на самом деле, это, по большому счету, иллюзия, да, ну, как, как таковое, да, потому что, ну, надо понимать, что это не есть то, что есть, и это не есть то, что происходит лично сейчас, лично с вами и лично в реалии, да? то есть, как бы, вот то, кто где вы есть, и то, как вы живете. Все, на самом деле, вокруг вас происходит, как бы, естественно, как и должно происходить. Жизнь продолжается. Люди ходят, дышат, все общаются, и все продолжается как и было до всего этого, когда-то вообще, и э, не надо как бы себе добавлять ненужных красок в жизнь, и причем самых темных, самых таких э, страшных, я бы даже сказала. Вот все, что нужно убрать из своей жизни э, для того, чтобы она стала более гармоничной, сделайте эту практику. Это самое простое, что вы можете сделать, чтобы э, в том числе подружиться да, с Меркурием, потому что Меркурий нужен для нашего не только мыслительного да, потока и созидания. Меркурия – это вообще энергия. И любая планета, любая, все, что здесь в этом кружочке нарисовано, это все маленькие кружочки, это все огромные планеты. И они все нам дают свою энергию. И когда мы живем в правильном а у нас всей планеты знаете по каждой сейчас далеко сложно разбираться и э, отдавать ей каждый да и это очень большой такой да знаете экспорт к самому себе с Меркурием это сделать проще всего это понятнее всего поэтому я на этой планете сегодня акцентирую нашу с вами встречу можно как бы перейти к каким-то, наверное, опять же, рекомендациям. Это будет сегодня тоже для вас полезно и нужно. Во-первых, хочу сказать для тех, кому этот период благоприятен, да, чтобы, не, чтобы не крутили, не говорили, есть те, кому это время приносит радость. Радость в хорошем смысле, потому что благоприятную энергию от Меркурия сейчас получают земные знаки. Это Телец, Дева и Козерог. Но не все, а те, у кого именно в последних градусах, потому что вы видите, что Меркурий у нас здесь в 27 градусов. Сейчас находится, соответственно, последняя декада перечисленных знаков у вас вот этот конец ретроградного периода Меркурия будет очень продуктивным, просто мегапродуктивным. И я уверяю вас, поверьте, это того стоит, потому что упущенные возможности порой потом дорого стоят. Для представителей мутабельного, мутабельных знаков, да, есть такая другая категория людей, это близнецы, девы и стрельцы, в частности. Вот вам придется немножечко быть повнимательнее и, возможно, чуть больше напряжение в вашей жизни, а может быть и динамики добавит этот период, да, мы говорим сейчас до 2 октября, ну, как бы мы говорим о ретрограде, который закончится. Я еще раз подчеркну, что когда планета заканчивает ретроградное движение, на этом ее инерция и путь еще не заканчивается, да? то есть как раз-таки та самая инерция, она еще продолжается, и планета уходит в петлю, и бывает, там достаточно долго, поэтому мы не ограничиваемся только 2 октября, но мы говорим пока про общий фон для периода самого ретрограда, но держим уме, что это еще как минимум дней 10 после того, как закончится, да? поэтому знаки, которые я перечислила, они это берут на вооружение, соответственно, близнецы, девы и стрельцы также в последних градусах, то есть последняя декада знака Зодиака, который прозвучал, у вас может быть как раз таки вот та самая интенсивность мыслей, да, и какой-то очень такой, ну, невероятно огромный хаос. Вот это важно сейчас услышать, и именно для вас все, что я говорила ранее, очень важно взять на вооружение. Делайте все, пожалуйста, постепенно, не заставляйте себя делать каких-то быстрых, поспешных решений и выводов, не спешите, а? потому что для вас это будет очень и очень чревато. Ну и еще э, несколько знаков назову. Это те, кому приходит период э, возможностей, э, которые э, должны их использовать, да, потому что ретроградный Меркурий просто все слышат и замирают. Да. На самом деле он влияет на всех нас очень-очень индивидуально, на каждого. И здесь я подчеркиваю два знака. Это у нас раки и скорпионы. Вот если вы относитесь к этому знаку или же те, кто у меня э, владеет э, инструментами астрологии, знают, что в их натальных картах в последней декаде этих знаков есть какие-то важные точки, гороскопа, важные планеты, будьте, пожалуйста, сейчас тоже достаточно яркими. Но яркими в том смысле я бы, наверное, посоветовала быть заметными, да, то есть не, не теряйтесь в толпе, но как бы разумно действуем, да, потому что мир сейчас такой очень особенный, да, специфичный. Наша задача не просто отстаивать свои интересы, да, и здесь важно научиться правильно себя проявлять и действовать. С позиции как бы, того, что вы действительно понимаете и знаете. Ваша задача повышать свою самооценку, но экологичными путями. И сейчас пока все еще говорю я про ретроградный Меркурий. Я бы хотела сказать, как нам с ним всем подружиться для того, чтобы все-таки этот период, а я повторюсь, что любая ретроградная планета – это возвращение к непройденным урокам, да, к непройденному опыту. И всегда только про это и в большей степени об этом. И когда а, Меркурий идет по знаку Девы а, в своем ретроградном пути, наша задача для того, чтобы с ним достичь гармонии и подружиться, их несколько. Но первое, да, вы уже, наверное, это поняли, это перепроверять все свои планы. Я это уже сказала, пересмотреть и что-то, может быть, совершенно перефокусировать. А, организовать соответствие с этим свою жизнь, а, никуда не торопиться, да, то, что уже прозвучалось. Ну и, безусловно, не надо думать, что как бы вы оказались где-то за бортом или еще что-то, и сейчас происходящее для вас самое-самое страшное время жизни. Да? Очень важно. Меркурий сейчас очень силен. Он в знаке Девы. Это знак его обителя. Нам важно сейчас заботиться о своем ментальном здоровье. И это, это, наверное, тот акцент, который я, наверное, сделаю ну, таким ключевым да, в конце повествования о Меркурии. Потому что ментальное здоровье, которое он требует сейчас от всех, от нас, является очень-очень жизненно необходимым. Мы сами, сами того не замечая, сами себя... Убиваем какими-то вот такими очень простыми вещами и даже не осознаем в большинстве своем. Поэтому наше ментальное здоровье – это сейчас наше все. Делайте какие-то процедуры, заботьтесь о себе, чтобы успокоиться, чтобы ваше тело было в состоянии баланса. Мы помним, что у нас знак весов сейчас да, запустился энергетически на целый месяц, и от нас этого ждет мироздание, от нас это ждет вся э, Вселенная, а мы э, наоборот как бы идем как бы в сопротивление и делаем э, повсеместные повсюду как бы совершенно обратные вещи, поэтому я очень хочу, чтобы вы это сейчас запомнили для себя, поняли и уяснили, насколько это возможно, да, и насколько это несложно в то же время, нужно постараться, и Завершая тему с ретроградным Меркурием, я думаю, что все стало у большинства из вас на свои места, но тем не менее многие ждут информацию про... Марса, про а, ситуацию в настоящем периоде жизни. Я уже пообещала, что я проведу отдельный эфир по Марсу и расскажу его некие а, триггерные рэперные точки, очень важные, да, это будет коротенький эфир, просто тоже про а, знаки зодиака, кому он дает, что и что нужно делать и в какие периоды. Я, если мы а, действительно... В этом очень заинтересованы. Буду смотреть по вашей обратной связи, да, если это возымеет отклик, то, безусловно, конечно же, эфир проведу. А, про мобилизацию. Мы уже про это говорили, и я хочу сегодня немножечко, завершая свой эфир, да, сделать тоже дополнительное объявление. Поскольку марсианская энергия сейчас самая э, культовая, что ли, да, на фоне всех ретроградных планет и тяжелых этих всех энергий, еще и как бы включается в самую свою э, активную стадию борьбы и э, вообще проявления тот самый Марс, да, вот его все действия, еще как бы даже не вошедший в ретроград, он войдет в ретроград, я напомню, 30 октября, но сейчас он уже становится на сторону такой очень противодействующей, ну, я бы даже сказала, тяжелой да, энергии, потому что петля, о которой я рассказывала неоднократно, она бывает намного-намного тяжелее и э, сложнее для проживания, потому что событийный план становится еще более непроявляемый, а, не, не, не не, не, непонятный, да, то есть неконтролируемый. И поскольку э, тема мобилизации у нас выпустилась 21 числа, Марс проходил 17 градус, 18, соответственно, близнецов. Примерно в начале декабря, то есть я уже эту дату упоминала, повторю: 7 или 8 число, когда у нас будет полнолуние вот это предновогоднее, да, то есть последнее полнолуние в 22 году, он там пройдет еще этот, эту точку. Да. Это достаточно напряженно момент достаточно напряженное время то есть вот эти числа примерно с 8 7 примерно по 10 декабря и вторая точка очень важная это в районе как раз-таки дня наших отечественников и нашей силы как это не, не, не феноменально совпало но примерно да около того 21 февраля это просто чтобы запомнить когда это может произойти в районе 21 февраля сразу же после новолуния в знаке рыб он проходит эту точку второй раз, акцентируя ее, и здесь я как бы делаю такое заявление абсолютно однозначное, что волна мобилизации, да, которая вот была первая, она была не последней, да, и у нас ждет совершенно точно как минимум две волны мобилизации вот в, в обозначенные периоды, которые сейчас я только что сказала. Те, кто у нас попал физически под первую волну, вам абсолютно точно нужно быть осторожными, внимательными и уж, конечно, скорее всего, готовыми да, к каким-то возможным да, событиям примерно в районе октября, в конце октября и где-то в декабре, да, то есть декабрь тоже высвечивает, да, эти все обстоятельства в жизни, да, то есть как бы здесь тоже пока выдыхать не приходится. В общем и целом, как бы это время еще только-только начинает раскручиваться, поэтому надо помнить, да, что только примерно после середины марта примерно, да, Марс выйдет из петли, в которую он зашел, у нас в начале сентября и только к тому моменту мы можем говорить о каких-то вот этих окончаниях мобилизационных действий и мер я сейчас не буду говорить не про какие военные положения и прочие вещи заявлять да я абсолютно точно такие заявления не делаю в открытом пространстве вы это все прекрасно знаете я все что я говорила все что я да либо озвучивала в своей школе, а об этом тяжелом времени я говорила еще с конца девятнадцатого года, когда узнала, что начинается эпоха Меркурианская, скажем так, которая. Выжимает сейчас все из пространства и с последующим, так скажем, жестким сужением возможностей и трансформации судьбы и жизни, начиная с осени 22 -го года, мы как бы к этому планомерно, последовательно приближаясь, приходили, и я очень много рассказывала об этом в своей школе и каждый раз объясняла на каждом витке, на каждом периоде, практически каждый месяц ведя всех своих учеников за руку, что нужно делать в каждый конкретный период жизни. Многие слышали, многие успевали, многие подготавливались, и многие все-все-все сделали и совершенно спокойно себя сейчас ощущают. И когда мне сейчас задают огромное количество вопросов, что там, как, где, почему и где, да, ответы есть, но какие-то вещи уже просто делать поздно да? просто уже как бы, ну, успевать уже успевать некуда да все уже уехали и мне не хочется как бы вас немножечко на такой грустной ноте останавливать да и оставлять потому что безусловно всем понятно что наступившее время это такое время очередного наверное крушения опор опор внутри самих себя которая вот, собственно, и случилась на фоне той самой вот мобилизации, которую мы все как шок пережили. Это про то, как, как вы все понимаете, это когда очень привычная жизнь, привычный ритм, слой жизни, в котором все очень жили спокойно и комфортно, начинает как бы жить, ну, трещать по швам, что ли, да, и все э, ломается с болью, с треском, с гневом, с отрицанием, с торгом и с депрессией, всем известные э, пять стадий, да, и мы это все сейчас очень-очень ярко проходим, проходили, и, как вы знаете, последняя стадия этого всего – это безусловное принятие всегда. Э, и у кого-то это произойдет достаточно быстро, может быть, даже сразу, у кого-то, ну, увы, Совсем не скоро. Наши мужчины, да, наши мужья, сыновья, на которых мы когда-то обижались, которых мы осуждали, критиковали, не знаю, взлились одновременно в то же время, да, любили. Они сейчас, конечно же, уходят туда, где куда повернула а, судьба, да, куда повернула а, ветка судьбы. И это, это, то, что, это то, что мы все понимаем и знаем, а, что происходит с нами, с женщинами. Я сейчас непосредственно к нам а, взываю, обращаюсь. Женщины как бы а, остаются с очень большим страхом, потому что они остаются как бы сами с собой, один на один, со своими чувствами, со своими ощущениями, со своими обидами даже всего происходящего и э, чувствовал даже порой, что это просто какой-то сон, просто какой-то сон, э, который когда-то скоро очень должен проснуть тебя, разбудить тебя и закончиться. А я хочу сказать, что на самом деле, несмотря вот на какие-то сейчас высокопарные слова, которые прозвучат, э, это не сон. Это как раз-таки, я скажу так, что это пробуждение. Для многих это пробуждение от сна. И самая главная мысль, которая в этом вообще может быть стоит, что нам нужно понимать, что новое время и вообще сама жизнь, она говорит о том, что теперь нам нужно понимать то, что нам необходимо опираться только на самих себя. Даже в каких-то незаметных мелочах, даже в каких-то абсолютно незначимых вещах, которые, возможно, мы раньше игнорировали, не придавали этому значению, а, может быть, просто обесценивали. И в этом, во всем, в этом, во всем происходящем есть очень много, поверьте мне, любви. Те женщины, которые сейчас остались со своими мужчинами, со своими мужьями, Возможно, они начнут смотреть совершенно по-другому на них, может быть, с какой-то большей ценностью, с какой-то большей какой-то бережностью, с какой-то, может быть, даже увеличивающейся любовью и всепрощением Это все, что было раньше. Те же, чьи сейчас ушли и вынуждены были покинуть свои семьи, тем сейчас женщинам приходится справляться, справляться с очень-очень большими внутренними процессами, с очень большими внутренними, я бы даже сказала, конфликтами, конфликтами, которые требуют не переносить свои внутренней ответственности ни на кого, ни на кого, ни на кого. И в любом случае я хотела бы, чтобы мы понимали, что сейчас... Мы учимся, учимся больше ценить жизнь. И жизнь при этом не просто как словесный да, поток и просто как привычное слово. Жизнь настоящая. Настоящую. Мы учимся жить и жить и ценить эту жизнь как настоящий дар, который мы получили, и это дар, который основан на самых истинных, на самых глубинных ценностях, а не на ее фасаде, не на той пустышке, которую мы умело принимали как истину. И для очень многих это была очень такая настоящая правда о том, какая она жизнь, и... Сейчас э, приходит время, когда безжалостно, вот просто безжалостно слетает любая шелуха, любые Любые наши внутренние э, процессы, они сейчас обнажаются с, не, до невероятных глубин. И э, надо понимать, да, вся вот эта история, случающаяся в мире, да, и в нашей стране в частности, и между странами, и между многими странами и государствами, нужно э, очень многое понимать э, внутренней своей глубины в этом во всем, а не впадать в состояние жертвы, не впадать в состояние истерики, потому что наши мужчины, они идут не убивать, и мы это все знаем прекрасно, они идут э, защищать, и на самом деле сильно больше, чем просто территориальные границы или просто целостность своей страны. Мы уже, наверное, все прекрасно понимаем, что за последние два года Абсолютно точно мы это ощущаем, что мир так погрузился во тьму, что уже просто страшно стало, и так называемые хозяева жизни, да, которые вы все догадываетесь, кого мы все имеем в виду, они со своим планом хотели очень-очень далеко пойти, слишком далеко пойти, не получится. Просто не получится и не может получиться, потому что у создателя, у создателя совершенно другие задачи на эту планету на эту землю, на нашу с вами жизнь, на нашу с вами действительную, истинную жизнь. Нам, конечно, долго придется еще проходить этот непростой путь, но я очень призываю каждого из вас в это непростое время смотреть шире, с открытыми глазами, понимая происходящие процессы не просто на уровне очень узкого восприятия, а достаточно глобально, потому что то, что сейчас происходит, это, это вообще неизбежно, это неизбежно, это это должно происходить и это будет, и, и это происходило бы по-любому, нравилось бы нам или это не нравилось, но у нас у всех э, должен быть шанс э, иметь счастливых и здоровых детей, и это тот самый шанс иметь счастливых и здоровых детей, и детей наших детей, и внуков наших детей, и вообще, наверное, в принципе их иметь. Для этого происходят все эти непростые процессы, которыми свидетелями и даже где-то участниками мы сегодня остановимся. Наши души выбрали это время, прийти, наши души выбрали это время. Оказаться сегодня в этой реальности, в этом мире, в этих обстоятельствах. И обычно для таких вещей ни, никого и никогда никто ну, глобально не спрашивает. Да? Это, это судьба, это, это Планы Творца – это то, что должно происходить. И мне, как человеку, общающемуся с этим миром через призму абсолютно другой информации, знаний и подачи, да, передачи мне информации, мне, ведомо, может быть, чуть больше, чем большинство людей на Земле. И поэтому я с такой глубиной и честностью хочу общаться с вами и говорить о каких-то вещах, они а где... Где-то простые, понятные, банальные, но они настолько необходимы, и нам это очень, очень, очень необходимо понять и принять. Давайте будем как можно скорее приближаться и уже оказываться в той части пятый, пятого пункта всех этих стадий принятия гнева, отторжения и торга, да, и уже наконец окажемся в принятии, потому что это, это то, что от нас ждет, и, и это не обратится. Это произойдет. Просто потребуется кому-то, как я уже ранее сказала, оказаться там сразу, быстрее, а кому-то чуть дольше». Я в следующий эфир, как и говорила, буду с вами общаться на тему Марса, если эта тема для вас будет актуальна. Большое вам спасибо за ваше присутствие. Надеюсь, вам было это полезно и интересно. Буду рада вновь подписавшимся на мои каналы. Видео будет на YouTube. И я всем желаю прекрасного вечера.